Мне нравится реакция людей, когда говоришь, что ты пережил клиническую смерть. У женщин включается сердобольность. В ваши глаза смотришь, вы меня похоронили уже почему-то. Я живой, я все стою, все нормально. Но девочки, они такие, боже мой, чуть не помер. В Москве в декабре. Это же дорого. Пацаны, пацаны уравнивают это. Пацаны сидят с немного другой реакцией. Пацаны сидят такие, чуть не умер. А я сильнее чуть не умер. Я чуть не умер и вертушку бью. Часть пацанов меня вообще порицает сидит за то, что я докторов вызвал, потому что докторов только гомики вызывают и тёлки, ты понял? Гомики я вот никогда докторов не вызывал, но мне всё как на собаке заживает. А то, что пах чешется, а покажи мне собаку без блог, братан.